Всем хайшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дентрианал XLS Games Мы продолжаем с вами выживание в Outlast В нашей любимой психиатрической больнице О, Две батарейки, ты шо, блять, гонишь? Десять из десяти батареек Куда идти? Мы сбежали, мы прыгнули, мы куда-то прошли Нам, наверное, сюда, но это не точно Ты шо, ебнутый? Зачем ты за мной бегаешь? Здесь кто? Еще батарейка Невозможно взять больше батарей HD. Я сейчас перезаряжу свой пистолет И возьму еще одну батарейку И все Давай, нам сюда Смотри, смотри, умалишенный гоняет Э, братиш И где? Почему ты от меня ушел? Блять, я знаю, что это за локация Тихо-тихо-тихо -тих -тих -тих -тих. Это та локация, где мы с вами потеряем камерку а! <Слышко> что происходит? Где я, блядь, и что происходит? Так, ну мне, наверное, сюда. Хорошо. Потом куда? Потом, наверное, сюда. Ну тут какое-то все сгоревшее, обгоревшее. Это я вот, вот если я упал, да? Ничего, как упал, так и поднялся Бэм, бэ бэм, бэм, бэм, Нет? Понял Что это такое? Документики Забирай документики Забирай документики Куда вот только идти теперь? Скорее всего, с той стороны будет выход Хотя вот еще одна дверь Ёбаный в рот Минус сердце Понял Хорошо, что ты закрытый, мне не нужно туда идти этот валиридер, блядь, просто по всей больнице летает. что, дурак? Права у тебя есть на полеты? Лай. Лай. Ложь. Это все ложь. Все, что они сделали с нами, это ложь. Они... Ой, наоборот. <связать> Понял. К этим нельзя. А что делать ты, ебаный сыр? Чего там было? А, вот что там было. Там спрятаться. Но стрелка показывает сюда. В смысле, блять, сюда. Куда? Сюда? О! -о, -о! Я так почему-то и знал. Глады и Валакасы, блять. Два брата-акробата. О, там Писюн. Там Писюн. Сейчас мы подождем, пока он пройдет в моей мухе. Ну, вроде прошел. Почему такая музыка тяжелая, гнетущая, страшная вообще, просто до да доусрачечная? Понятно. Конечно же заперто. Конечно же заперто. Опа! Какое терпение. Да-да-да-да-да-да. Вот здесь я сейчас потеряю камерку. По-моему. По-моему вот здесь мы сейчас потеряем камеру и будем бегать в кромешной темноте. У -у -у. Упала малютка. Не-не, залазь, залазь, залазь. Давай наверх! Чтобы ориентироваться в темноте, нужна камера. Поэтому нам придется спрыгнуть вниз. Правильно? По-моему, вниз надо было пойти. Блядь, да сколько можно эти качели, блядь, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз ходить. Ну реально Я что для вас игрушка какая-то Шутка Что это Я что-то видел Батарея Вопрос Зачем мне батарея Оттуда я пришел Я могу пройти сюда О уютная умывальня кстати Нет вообще ни разу Я больше всего ненавижу Ебучие душ душевые кабины Просто в душевых вечно какая-то шляпа происходит, которая тебя пугает и угнетает и убивает. О! Стой! Друг! Стой! Стой, мой сладкий пирожок! Блять, Догнал нахуй. Сука! Я не знаю, куда бегу, просто по наитию вот на таланте. Куда-то бегу. Что это? О, камера. Как туда попасть? Ох, ебать! Вот это я зашел! Вот это я зашел! Сам ты мир застегниль, я очень даже. О! Я даже очень сладенький. Очень даже сладенький. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. По По-моему, я все правильно бегу. По-моему, я все правильно бегу. Блядь, зайди сюда! Давай, наверх! Все? Я сбежал? Где-то был проход. Через, какое, через какую дырку я здесь вылез? Если меня кто-то еще раз испугает, он лох. Так, теперь мне скорее всего сюда. Ну, назад, получается. Надо же вернуться. Что я знаю, где проход. Вот. О! Все нормально. Вот это мы с вами молодцы, конечно. Пипец, блядь. Найдите отца, мать твою, Мартина. Хоба. Я сейчас вам всех, блядь, отцов найду. И Мартина, и не Мартина. Оооо. Ебаный сыр. Почему так страшно? Здрасте. Ну, скорее всего, нам прямо. Ой, хорошо схватился. Лишь Привет. Лишь один. Лишь один выиграл, лишь один. Лишь один. О, мы попали. Мы попали. Сука, сейчас какой-нибудь еблан из за угла да выпрыгни, да? Да, да, да, да, да. Смотри, мы попали в нормальное цивилизованное общество. Мы вернулись назад что же у них здесь вообще происходило вообще? Да нет! Какого хера ты здесь? И чё, а как от него бегать? Поросеночек, Поросёночек-чек! поросеночек. Ой, тихо, он идёт походу. Он идет по ходу. Кряхтелка, блядь. Крис! Крис, немытые ноги. Свининка, блядь, а. Киздец они тебя здесь прокачали. У тебя банка размером с моего тело. Никого нет дома. 32 жемчужины Уходи направо Умница Вылезай Я думаю мне сюда Я конечно в этом не уверен О, там какой-то друг сидит кто-нибудь меня испугает здесь? Блять, процентов кто-нибудь меня испугает. А я не знаю, сюда мне надо или не сюда. Что у него есть? Для взаимодействия нажмите лево. А кто его сюда запихнул вообще? Блять. А это не то место, где меня скинули? Тогда, елки-палки, что я назад вернулся? Это он, я должен сказать тебе Ключ к дому бога в театре За светом В театре, за светом Посмотри фильм, там он оставил карточку Ясно? Друзья, дети Мне нужна ваша помощь Ты что, дурак? А, это батенька, видимо, этот орал В театре, блядь, каком-то это сюда? А, я помню, какой-то театр был. Да, да, да, да, да. Подожди, нам, наверное, сюда. Не. Не сюда. Ну, мы, кстати, с вами поросеночка Криса очень так легко прошли обошли. Кто-нибудь меня испугает? Нет? Нет, хорошо. Не пугайте меня, пожалуйста. Потому что я уже ободелался. Сейчас прикинь, он снизу идет. В теле этот, блять, сука, он такой страшный. Халеоп, смотри из-за угла какой-нибудь, дую. Нет? Очень странно. Очень странно, чтобы никто не попробовал напугать. Что здесь делать? А, все вижу. Ой, здрасте, вы, наверное, ой, блять, лучшие зрители. 27 декабря 1985 года в Основаме Синью Мексика. Допуск Сиера Альфа, объект рудой в Верники 14866. 14866. Тихо, мне сюда? Тебе не нужно найти верники. Не, не, ты меня этой хуйня не напугаешь. Ага. Самопроизвольного кровоизлияния, это как вообще, блядь? Тихо. бо бо бо бо бу. Я правильно все делаю? Нет? А! ⁇ баный ты сыр, блядь. Ну-ка, откройся. Открой дверь. А куда тогда идти? Ой. -ой, -ой. А, вон кто-то выбежал. А вот вижу. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалось близость смерти, неодолимое безумие, только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Типа меня, да? Вы считаете в испытуемых появились сверхъестественные способности? Нет. Вы полагаете, не о стал... ключ? Отправляйтесь в часовню О, уже открыто все Ворота куда? Да я, блядь, здесь могу вылезти Почему бы и нет? Ой, блядь, кто-то щемится уже Я заперся Кто зашел? А, это ты, друг мой. Сюда, нет, наверное, сюда. Бля, спрячь камеру, нихера не видно. Ключ доступа на третий этаж. Здорово, свинина. Писюна голый, писухастый, пищу писухастый. Все боем Откуда у них здесь все? мерков? Он мне дверь открыл? А, нет, он мне дверь закрыл. Окей, куда дальше? А, в лифт, что ли? А, чтобы воспользоваться лифтом, нужен ключ. Приятного аппетита! Чего такие страшные здесь? Бу! Я ебу, а либо бу. Нет? Бля, камера, прекращай. Я надеюсь, я иду правильно. Я не знаю, куда я иду. Я просто вот иду, просто потому что, ну, хуй поми куда. Молишься? Молодец, сын мой. О, смотри, какой-то проходик есть. Наверное, где-то здесь. Можно камеру, в принципе, убрать, пока она нам особо пока не нужна. Светло. Ну, вот здесь уже нихуя не светло. Ничего не видно. Ага. А, я знаю, что помню. Я как-то один раз бегал, и я пропустил. Тут был этот, подъем наверх где-то. Нет, не здесь. Здорово, ребятки. А, нет, наверное, где-то будет открытое окно. Во! Че, блять, опять на улицу? Вы прикалываетесь на мной? А, вот часовня. Вот и она часовня. Я надеюсь, я пройду. Good Sickness, sickness. Понял, дверь закрылась. Здравствуйте, здравствуйте. О, ключ. Я готов, конечно. Ой, какая жесть. А я не могу уйти? Не, не могу, там шли дверь закрыли. Лишь Это будет твоим предпоследним в роли свидетеля. свободу от смерти. вот, вот Бля, фанатики, реально фанатики. мое тогда мы освободимся. Я исправил. Везет тебя к свободе Мы все будем свободны Ну давай Я могу идти Нет, ним... Я не хочу на это смотреть Бля как же ему больно Как же ему больно. Так, вон лифт. А, вот люк, вот люк. Люк, я твой отец. Какая же тяжелая музыка, тяжелая игра и гнетущая атмосфера. Просто до усрачки. Просто до усрачки. Как хорошо, что мой яйц... Пиздец. Мои... Нет, моим яйцам пиздец. Пошел он нахуй. Где он? Его не слышу ПОРОСЁНОЧЕК Ой блять <свеч> Сука дурак Сука дурак дурак дурак дурак мне нужно откуда он пришел, да? Да, вон, смотри. А, пошел ты нахуй! Свининка, блядь. В лифт. Лифт, лифт, лифт, лифт, лифт, лифт, лифт. Все. Ух! Лежать плюс шоссаться. О, -о, -о, -о, О, хорошо это было, хорошо прямо. Ну, давай выход. В смысле ниже. А, -а, -а, -а, а, я вспомнил. Я вспомнил, что у них комплекс подземный, точно. Это я с доносчиком перепутал, которое дополнение whistleblower цель на 10 другой путь О, но ну тут изи побегать я думаю о что это фризанула тут тут бегаю как наруто здоровенько всем здоровенько всем ой какое мяско вкусненькое куда бежать не пойму будем на камерку все снимать привет у нас 10 батареек из 10 пройти игру с 10 батарейками мне кажется это супер достижение я в аутласте, говорит, батарейки вообще не использовал, потому что они нахуй не надо мне. Не, на самом деле нужны. Бля, я даже не хочу на это смотреть, потому что получу возрастной рейтинг и будет жопа. Вот куда идти, не помню, хоть усрать хоть усритесь просто, реально. Вон выход. И куда здесь штока? Ой, здесь кого-то расплющило херам собачьим просто. Ага, заебись Понял Бежать, там вальридер Бежать! Блять, быстрее Парасе Ох, сука! Тебе больше ничего не Я его вижу. Ебать. Вот это он его только что раздраконил. Я О, дедуля. Да, знаю. Я должен быть мертв. Но... Какое везение. Я старее, чем грех. Но еще... Но еще жив. Все дело в пиле. Он заботится обо мне. Он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня. Бедный Вынул путь. рак из моего желудка, а излечил глаза. Ты знаешь, что значит этот символ? Да, бесконечность. А мне, она на опасности в микроскопических машинах. Этой технологии уже десятки лет. Но мы ее так до конца и не освоили. Специалисты Мерков нашли, как обойти проблему. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики. Производить молекулы — естественная функция клеток. Но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плотью. Короче, бессмертие типа, да? Впрочем... Зря мы глупцы полагали, что сможем держать это под контролем. Творить такие опасные вещи, используя безумцев. Вот это вы сути. Останови его. Убей Билли. Уничтожь, что хранит ему жизнь. его анестезию. Исправь мою ошибку. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Блядь, ну он-то не виноват. Найдите били в лаборатории. Это он мне дверь, типа, открыл? Нет, то не пойду. И туда тоже. А сюда. А, нет, это все та же кухня. Та же комната. Наверное, мне просто по главному коридору надо. О! Нихуя? Блять! Что происходит, нахуй? Блядь, беги! Сука, беги! А как мне от него убежать? А как мне от него убежать? Вы что, угораете надо мной? Или что? Вот что мне с ним делать? Давай-ка быстрее сюда Ну сейчас он за мной не пошел Или пошел? Блять, я не знаю, пошел он за мной или нет Я думаю, нет смысла закрывать двери вообще я думаю, нет смысла вообще закрывать двери за ним Идет сохранение Хорошо Сюда? Куда идти вообще? Да, сюда О, я это помню Я это помню, бля Отключите подачу жидкости и зарываю систему обеспечения Ага Отключите, наверное, сюда я помню, тут надо было в две стороны бегать: в одну сторону пробежаться и во вторую сторону пробежаться. А, это батарейка. Или не сюда. О! Смотри, вон еще один умалишон. Что здесь делает? Как ты сюда попал, дурак? А, может, мне, кстати, в ту сторону надо? Наверное, все-таки в эту сторону. Давай проверим. Да, вот жидкости. Наверное, все-таки сюда. Интересно, как быстро он меня найдет? Он перебил здесь всех, я так понял. Это били, блядь. А как что выключить? А где шо выключить надо? Ааа, -а -а, вижу. Do not turn the light. Отключите подачу только в лабораторный генератор. О, -о, О, мне кажется, ему было очень больно. Ебать, бежим. Бежим! Я понимаю, что он у меня за спиной прямо, да? Прямо за спиной у меня, да? Одно уже сделал Одно сделал Вон, дверь открылась Хорошо Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо Тише Давай, родной, давай, давай, давай Наверх Наверх Сука Зачем вы так высоко все сделали Зачем Почему нельзя сделать было все внизу Сука Понастроили хуйни всякой А мне против какого-то естественно, ублюдка сражаться теперь Я не знаю, куда я бегу. Ой, блядь. Ой, блядь. Я успел, да? Здесь я успел, наверное. Наверное, успел, чтобы он меня не достал. Я не думаю, что он может через металл проходить. Отлично назад также блять жалко нельзя спрыгнуть просто зачем столько блять беготни Ладно, побежали побежали побежали побежали потому что где находится били я не могу понять О, он за мной! О! А! Бля, какой он стрёмный! Блять, поломанный, без пальцев, блять, просто... Как же надо мной издеваются! Но он меня до сих пор не убил. Заметили? давай давай это билли Это было блядь, больно Он умер? Да, смотрите, он все пропада, пропадает Или идет Новая цель, уходите Куда? А я здесь концовку не помню Выживем или нет? Пиздец. Выход, выход, там же выход был, я помню Там, где была улица Помните, где была улица, там, где машины стояли? Мы так уже... Ну да, блядь. Нас с такой высоты сбросили, еще бы мы не хромали. Это пиздец. Но с нами что-то происходит. Мы не из-за слабости падаем. Слышите какие-то звуки в голове у нас? Я бы притворился мертвым. Зачем они нас? Котенхиммер Теперь Ты здесь, хозяин Нихера себе, так мы стали, типа, кем-то крутым? Круто. Бля, я как будто в первый раз играл. Обалдеть просто эмоции. Ох, ну что, мы с вами увидимся в следующих частях Outlast. Да? Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и идеи с впечатлениями в комментариях.